Семь простых привычек, которые вы должны делать каждый день. Как нам удалось выжить, живя так, как мы живем? Ответ прост – привычки. Они нам нужны, иначе мы бы долго не просуществовали. Мы выработали эти глубоко укоренившиеся автоматические модели поведения и сформировали их в соответствии с тем, что помогало нам выжить. Но эти привычки могут либо продвигать нас вперед, либо тормозить наш жизненный рост. Поэтому давайте выработаем у вас несколько хороших повседневных привычек. Первое. Создайте распорядок дня на начало дня. То, как вы начинаете свой день, имеет большое значение, независимо от того, кто вы, утренний человек или ночная сова. Это вступительный акт, трейлер к фильму, первый шанс настроить свой день на позитив. То, что заставляет вас чувствовать себя энергичным, станет тем трамплином, который поможет вам начать день, приносящий удовлетворение. Быть организованным, например, подготовиться накануне вечером, также является хорошей формой заботы о себе. Потому что вы не начинаете свой день, бегая по квартире и думая, где мои ключи, что мне нужно взять с собой сегодня. А нет, постирал ли я ту рубашку, которую хотел надеть? Второе, не забывайте о гидратации. Да, мы знаем, что вы уже слышали это раньше. Но как ни удивительно, это одна из тех вещей, о которых я постоянно слышу от всех, которая действительно имеет значение. Мы, люди, зависим от воды, чтобы все работало. Все коммуникации вашего тела и мозга и транспортировка питательных веществ в значительной степени зависят от гидратации. Мы как Венеция изнутри. Конечно, количество воды зависит от различных факторов, таких как уровень активности или окружающая среда в вашем регионе. Но можно с уверенностью сказать, что нужно очень постараться, чтобы переборщить с количеством воды. Все еще не решили? Попробуйте выпивать от 2 до 3 литров воды в день в течение одной недели и обратите внимание на свое самочувствие. Подсказка – это хорошо. Номер три. Вставайте раньше. Если вы любите утро или, по крайней мере, склонны к тому, что утром у меня все получается лучше, попробуйте вставать пораньше. Даже дополнительные 10-15 минут могут подтолкнуть ваш график в нужном направлении, и вы удивитесь, насколько больше вы сможете сделать. Конечно, чтобы быть здоровым и устойчивым, необходимо хорошо выспаться накануне вечером. Это также означает соблюдение гигиены сна, например, отказ от кофеина за несколько часов до сна и другие меры по подготовке ко сну, например, отказ от электроники по крайней мере за час до выключения света. Номер четыре, ставьте ежедневные цели. Итак, вы начали сильно и теперь хотите продолжать шагать вперед, чтобы добраться до главного приза в конце, как примат, качающийся на лиане после первого большого взмаха. Ну и куда теперь? Теперь вы видите золотое банановое дерево вдалеке, но если сосредоточиться только на большом, то можно легко почувствовать, что вы заблудились и потерялись между ними, что приведет к подавленности. Поэтому дайте себе опору в виде небольших списков дел, чтобы вы могли представить себе следующий шаг и не потерять темп. Тогда вы будете знать, что приближаетесь к большому блестящему банановому дереву. Номер пять. Научитесь управлять своими деньгами. Это не будет лекцией о финансах. Не волнуйтесь. Это всего лишь базовая тактика, обратите внимание на то, что вы делаете. В наши дни мы склонны тратить деньги в нефизической форме, в виде цифровых битов и байтов. Из-за этого слишком легко не смотреть на свой баланс и думать, а что такое несколько долларов здесь и там? А ведь эти вещи накапливаются. Вы даже можете провести небольшой эксперимент для себя. В течение одной недели просмотрите все, что вы потратили, кроме счетов или арендной платы, и подсчитайте это. Удивлены? Да, мы тоже. Итак, общий метод, который можно использовать, это правило 50-20-30. И это не футбольная игра. Речь идет о том, как распределять ваши доходы. То есть 50% на нужды, 20% на сбережения и 30% на желание. Это покрывает ваши расходы во всех аспектах и при этом позволяет немного пошалить, если нужно. Номер 6. Имейте позитивный взгляд на вещи. Нет, не переходите в режим токсичного позитива. От слишком большого количества сахарной ваты вас тошнит. Но когда мы размышляем о неприятных вещах и ожидаем только плохого, это становится самоисполняющимся пророчеством, потому что мы начинаем бессознательно перенимать привычки, которые заставляют эти плохие вещи сбываться. Позитивный взгляд на вещи не означает игнорирование того, что может пойти не так. Это укрепление уверенности в том, что у вас есть инструменты и ресурсы, чтобы все прошло правильно. Но вы умный человек и сможете адаптироваться, если все пойдет не совсем так, как планировалось. Кроме того, позитивное мышление в конечном итоге заставит вас бессознательно перенять привычки, которые заставят вас двигаться в лучшую сторону. И номер семь. Выделите время для себя. Возможно, вы выросли в среде, где вас ругали за лень, потому что вы находили время для себя, чтобы сделать что-то для себя. К счастью, есть новости о том, что это не лень. Время простое или время для себя на самом деле полезно и необходимо в долгосрочной перспективе. Выделение небольшой части своего дня каждый день для того, чтобы сделать что-то только для себя, не для компании, не для семьи, не для других, только для себя, помогает вам перефокусироваться и сохранить прочные отношения с вашей личностью. Плохие привычки можно сломать, а хорошие – сформировать. И чтобы начать действовать, достаточно просто спросить себя, зачем я это делаю? Будьте терпеливы к себе, и в конце концов вы заметите, что жизнь пошла в гору. Какими привычками вы занимаетесь сейчас? Пытаетесь ли вы, но испытываете трудности с какой-либо из них? Пожалуйста, не стесняйтесь обсуждать и комментировать. Сделайте канал Немиркин привычкой, и мы скоро увидимся.